В общем, выхожу, я 31 декабря из дома, лежу стоит, думаю, ну, нифига себе, бобинник, блин, Юпитер, ну, я вот такого не видел, он у нас был в 90-е, забыл, правда, как называется, короче, такого, Лежащего типа, а этот вот вертикально стоящий. Вот, думаю, чего бы не забрать-то, да? Ну, мне как бы он нафиг не нужен, но то, что там внутри, возможно, что-то и пригодится для будущих самоделов. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали еб***ник, ладно? Приступим к его разборке. Ой, какой кошмар. Слушай, ну это просто ужас. У вас в доме завелась говорящая голова. Так, ну давайте так пробежимся по внешнему его виду, видите, чумазенький такой, немножко его протер уже. Вот, счетчик, после единки вот тут счетчик лента у него есть. Ну, сюда сами бобины одеваются. Этот бренд. Здесь вот регуляторы будет, Ой, нет, переключатели. Такие мощные. Стоп, перемотка. Пауза. Офигеть, пауза. Все, чистая механика. Механизм где-то протяжный. там бумажечку подкладывает, головка и дать прямого прилипала. Помню, помню, мы тоже такой фильм занимались. Тут переключатель, скоростя, темброблок, вот, баланс. И сам тембр. Высокий, низкий, громкость. дать какой-то. Наушнички. Пятипалым разъемом. Так, чего у него там? Сбоку у него вот динамик и здесь динамик стерео, блин, однако у нас моно -губинник. так, ну вот, задняя крышка магнитофон Юпитер-203 стерео супер мощность 90 ватт, нифига себе дата выпуска 88-й год Слушайте. так, понятно, о, выходы на колонки правый-левый так, ну что, разбираем? ну, просто действительно и первым делом снимаем заднюю крышку. Так, что-то еще его держит. Не хочет сниматься, что-то а, о. О, -о, о! Да, это жестко. Все в паутине, в пыли. Ученые назвали это естественным отбором. Кручи вот эту крышку верхнюю. С ручкой. Добраться до блока питания. Верхнюю крышку открутил. Вот, сейчас лицевую панель снимем. Кстати, вот тут еще индикатор уровня. Так. Вот, протяжный механизм. Нам мощный, конечно, тут. пасеки можно колеса приделать и угорать как на мотоцикле. Тиши с ума сошел? Итак. Вот что мы тут имеем. Головочка. Стирающая головочка, по-моему. Под конце И индикатор уровня на микросхеме. Чрт! Нифига себе, тут переключатели. Махали тут вообще бодрый. Реально. Итак, снял я этот индикатор уровня. Вот так он выглядит. Вот у него такой шлейф подрубается. Снял счетчик. Работает счетчик. Не знаю, правда, зачем он мне нужен. Вот так он, это дело крутится, и все работает. Может, пригодится. Может, и не пригодится. Так, и, и блок питания снял. Вот на такой вот он, на таком шасси. Тяжелый. Вот, но тут трансик, самое главное, меня интересовал. Килограмма, блин, три точно весит. А может, и все пять. Но это не точно. Ну ладно, будем дальше разве... Так, ковырять. Вот, махарик вылетел, такой тяжелый. Мощный. Ну и сам мотор. О! Двигатель. Вот с этим скандером пустовым. Можешь ветряк сделаем. Почему нет? Итак, снял я мотор. Вот он, резистором. Скандером. Вот такой мощный. Его маховик. И эту крышку, эту стенку открутил тоже. Это протяжный механизм. Вот она. Итак, отделил я эти алюминиевые рамы от стенок. Где-нибудь пригодятся, может быть. Блок питания, вот, динамики отложил. Мотор, пара мощных резисторов, индикатор уровня, счетчик. И добрались мы. Добрались мы до усилка. пусть с термо... Ой, блин, с темброблоком. Вот тут темброблок был. Тут он модулями так сделан, как в компьютере, PCI разъем. Что ты сможешь на меня, коперчик? Ты больной, что ли? Вот такие модули. Вот это сам Усь, вот с предусилителями. Левый, правый канал. Чик вот так, модулями. То есть, в ремонте удобно было так блоком, раз, и поменял. Какой нахрен нафинаж, блин? Я тут, блин, самоделки, самодельничаю. И это точно. Ну и здесь, видите, пятипалые выводы, не знаю, мне они не нужны. Ну, что тут еще взять? Потанцевометры заберу. Переменники. Да им все, наверное. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. И я не могу. Вот то, что оставляю. Поставил нижнюю эту полку с поставкой. Может, что-нибудь сделаем такое. Да ладно! потенциометры Вот эти по 22 и 0,25 Вт. спаренные То есть, получается 0,5 Вт. полу если их проделить. Нормально. И 10 килоомники 0,25 Вт. Вот, а многие спрашивают, а где то взять, а где взять это? А Того вот же где? Впрочем, это уже совсем другая история. Тут, блин, арсенал. Ну и темброблоки. повыпаиваем. Вот эти вот конденсаторы очень, очень качественные. Тоже вот коричневые. По их в детстве называл. Ладно, я тоже уже хочу шоколад, бить. Задумала, бить, мне тоже шоколад. Я тоже шоколад. Я тоже хочу, шоколад. Так, ну и лево-право канал усилок. Динамик, мотор и этот индикатор уровня. уровня. Ну вот, собственно, на этом и все.